Так, кто это? Мы с кем играли? Мы играли вот с ней, короче. Вот такие, короче, девушки играют в Вормикс, пацаны. Я запутался во вкладках, в общем. Когда делал скриншот победный, почти победный, восьмого боя, я, в общем, запутался во вкладках и случайно закрыл Вормикс. Из-за этого у меня произошел вылет, в общем, из-за этого я не смог сделать нормальную серию побед, полноценную, до конца дойти.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 нормальную серию побед, полноценную до конца дойти. Вот. Я бы точно дошел с большой вероятностью до 10 побед, но не судьба. Просто я хотел снять ролик, сделать 9 побед, последний бой, как в прошлый раз снять на видос. Но, как видите, у меня 7 побед и 3 поражения, что означает очень плохо. Вот все. Но ничего страшного, надеюсь, сейчас... Я запишу тоже хорошие бои. Я, конечно, могу дойти еще раз до 9 побед и попытаться снять ролик там уже. Но нет, не хочу. Это очень долго. Я сниму ролик сейчас. Потом сниму ролик еще один, когда будет 9 побед у меня. И последний ролик на этой ставке я буду снимать уже последнего боя где я буду выполнять достижение кровожадный боец всего три ролика я сниму и больше снимать я не буду на приставке буду снимать что-то другое 19 раз мне осталось 21 раз мне осталось сыграть на кровожадный боец и три видосика я сниму еще а дальше будем смотреть вот Команду мы, думаю, только что увидели, я не прокомментировал ее. Ну, сейчас прокомментирую, когда будут бои идти. Сейчас прокомментирую. Дракон первый у меня, а, ну да. Дракон, значит, полуатакер, такая шапка, артефакт, такие себе средние шапочки. Вот этот. Робот у меня атакер. Шапка мастера, здоровье плюс 105, что очень даже неплохо. Атака, броня, скорость. Вот и там ладно щит артефакт тоже довольно неплохой. Ну и эти персонажи, этот у нас а, Броник, и этот у нас а, Атакер. Поехали первый бой. Еще две серии надо сделать боев. Даже больше, блин, даже больше получается. Ладно ничего страшного. Так, значит, ходит у меня дракон. Блин, что делать? Я пойду к нему, короче. Кто у него сейчас ходит? У него сейчас ходит тоже дракон. У него сейчас ходит тоже дракон. А это у него кабан. К нему вставать нельзя. О, атакера я буду убивать, да? О, неплохо снял сразу. 216 хп. Этим, Этим. джикхамером снял. Вообще неплохо так. А это у него кто? Вот у него полуатакер. Ну, надеюсь, все знает, кто такие полуатакер. Полуатакеры полу это только броня и атака имеется. Половинку наверное Потому что а в основном-то игроки Worm, говорят, бронер, атакер, а это я придумал уже это полуатакер. Ну, может не только я. Кто-то может еще говорит. Так как я. Я чего то не видел никого. Так, вот, в общем. У него 229 рейтинга, клан 0 рейтинга, кент 8, что за название? Бомж, игрок бомж. И я вижу у него переход хода долгий, возможно он сейчас вылезет, возможно он будет играть. И будет очень долго играть со мной, потому что... потому что у него интернет плохой, скорее всего. Либо он там на вкладках зависает, либо что-то еще там у него не знаю посмотрим сейчас как она пойдет на игрок бомж а он сдался это очень хорошо это очень хорошо поехали дальше либо вылетел я не знаю Так, мария ширяева 33000 рейтинга Ну, на это рейтинг не влияет сейчас будем уронить а уронить нам нечем ну есть чем но Какие себе оружие так, кто атакер атакера будем бить атакера будем убивать так но ну я наверх залечу сужу вот скорее всего этот, этот атакер ладно будем крик как я говорил крики очень тащут на этой ставке надо крик быстрее уничтожить потому что он будет регенеться еще один крик два крика это хорошая команда это очень хорошая команда у меня такая команда была я снимал ей бой, последний ролик был этой команды, где два крика у меня были, только крики были другие, персы были другие. Скидывать вниз, так получилось. Так, входит робот, придется сюда уходить. Мне вообще не нравится стоять внизу. Это кто? Это броник. <coughs> я могу вот так сделать, э, как Пелькина, по двоим сразу. Вот так. Очень хорошо. Неплохой урон такой. подвоим тем более сразу. Так, и смотрим мой арсенал. Внимательно изучаем мой арсенал. Вимиклея есть. Вимиклея на кого дать я не знаю пока. Сейчас буду смотреть. Этот нельзя. На этого тоже как бы. Ну, в принципе, все персонажи такие. У них атаки нету кого много. Мимикрия нам не нужна будет. Пока что не нужна. Блок пока что рано кидать. Что нам дают? Нам дают порт, это хорошо. Веревку, тут хорошо. Входит у нас э -э, кабан, значит. Так, надо подумать, что сделать. Ну, пойду, короче, буду бить этого ниндзю. Носорога. И встану к нему, чтобы я затравил его Чтобы я этого травил. Вот, смотрим дальше, что у меня тут есть. Да, в принципе я тут я уже понял, что у меня тут есть из арсенала. Сейчас ходит робот. Скорее всего, я роботом ухожу наверх, при помощи веревки. Еще один блок дали, Так, ну, трачу веревку, получается, тогда еще одну. Тут внизу стоять вообще не, не нравится. Блок кидать тоже. Давайте мимикривы кидам. Вот, минус 6 атаки у него встало. Ну, давайте этот. К нему вставать я не буду, потому что он кабан меня отравит еще, мне это не нужно, вот, сейчас ходит дракон, у него сейчас ходит хаос, да, по-моему хаос, если не ошибаюсь, могу ошибаться, Я меня ну, таки неплохой урон нанес, сейчас мой фейерверк какой-нибудь там, но не судьба, так, залетаю наверх, сейчас пойду к нему. Нет, я пойду, знаете, куда? Сейчас ходил демон. Так, надо наверх забраться. Так, я, походу, не успеваю ничего. Ну ладно, ничего. Так, ну давай, наверх залетай, придурок, а. Ладно, окей. Я не успеваю ничего, ну окей я хотел добраться наверх пойти к этому демону и его зауронить, уронить либо взять антифриз но ну что я не успел взлететь туда просто надо было надо было по-другому залетать У меня два перехода еще есть фигеть. так он блок дал да тоже мне не нравится этот блок Ладно, блок хотя бы такой обычный. Так, сейчас я что буду делать? Мне особо пить нечем на хп. Давайте, знаете, что я сделаю? блок его. И его зауроним при помощи опцы И заберем этот ящик. Может там пригодить. Ах ты, сучка. Я его сломал. Нормально 100 хп сломал, и блок сломал. И его еще сейчас будет робот бить током. Вот какой-то урон наношу. Ну, пока что мы наравне идем. Надеюсь, я выиграю, потому что я. Хорошо сейчас собрался я. Вот это было жестко. Это было очень жестко. на будет сейчас антифайт. Перевязку отступал. Нежный ком. может уже при... а, Фейерверк. Фейерверк я не вынесу. Никак сейчас. Так, жестко, жестко, жестко. Ничем. Ледяная минка, бля, сука, всего. И особо делать нечего, я не знаю, что делать, а блок. Нету таких хороших, чтобы его зауронить как-то. Ну, есть, конечно, но я просто не знаю, чем быть. Брать им бить, заблокировать ему оружие. Крэйпушкой, как он бонус. Опять же, эту гранату кидать постоянно я не хочу. Маленький выбор, блок прослал и все. Надо искать такие сильные оружия. Сенсорку, кувалду, там, арбалет какой-нибудь. Липучку, там, джеккамер. Огнеметы всякие, а это. Дают всякое барахло. Так, ну что? Что мы тебе предложим? Ну давайте это А еще себе оружие. Я могу антифриз. А, вставать к нему нельзя, потому что. Кабан. У меня с очень много ХП, поэтому не хочу. Так, что у меня еще есть? У меня еще один блок есть, если что. Сейчас ходит этот э -э Метяй, короче, дракон. Не знаю, что с ним делать, Метяй, О, пойду, короче, к нему, к этому демону, чтобы меня не били Метяй. Встану к нему. так, давай залетай, главное чтобы я тут залетел сейчас туда, потому что я могу спокойно сейчас не залететь Давай, давай, давай Так, отлично, иду короче к этому, к демону, вот, встаю к нему, чтобы у меня персонаж был как бы под защитой этот, чтобы меня не бил Если хочет бить меня, пускай себя бьет, ну я его заморожу еще одну, ну да, чтобы вообще уж жестко было вот еще я сейчас ледяной играт отпущу, наверное, на него. Не игра, это ледяные снежинки, это как называется. А, крик. Крик отпускать, конечно, не очень логично, но... Посмотрим. Что ты фугаску хочешь дать? Ты еще серьезно? Не, прикалывается. Просто взял, достал ее все. Ледяной паук еще, кстати, есть, это тоже идея. Но пока не знаю. Только всего... А, что он делает? Ты, зачем ты спасаешь его? Я не понял. Вообще не понял прикола. Вообще не понял. Ну, переход хода я даю. Так и что дальше? И что дальше? зачем бы таким его долбануть серьезным прям? Ну вот этой хернёй на нахуй заебись так такое говно оружие так нормально снимают если по двоим конечно по одному тупо конечно было бы липучая эта хрень кстати блин я это все время играл на плохом качестве в общем. надеюсь это никак не повлияет Сам ролик. Вот. меня, ж, в принципе, не лагает даже на максималках игра. Ну, если на весь экран, то будет лагать, если я же играю на маленький просто экран. Я выделяю область, короче, кто не в курсе, я просто область выделяю. Играю не на весь экран. Давайте просто его убьем. Или сэкономить это оружие. Так да, хрен с ним, короче. Прикольное оружие, мне нравится. Вот только я в газ упал, это плохо. Блин, так расслабляться вообще не нужно, ребята. Сейчас, если я расслаблюсь, то я проиграю. И бывает, так играешь, играешь, типа, а потом в конце расслабляешься и проигрываешь все это бреда. Надо короче сюда до конца играть нормально. Если ты и начал играть, то до конца играй нормально. А то в конце расслабляешься и проигрываешь все это бреда. Лучше так не делайте, никогда не расслабляйтесь. Так, давайте сейчас вот так его зауроним, жестко прям его зауроним, чтоб знал. У него еще крики живы. Сейчас заюзает, конечно же, я знаю. Да. Тут все юзают. Только у меня токсины закончились, у меня только привязка осталась. И то не знаю, последние, не последние. Я не доначу в игру. Тоже рубины тратить на токсины, привязки тоже не хочу. Рубины уйдут. На дело. болеем как же все. Так, есть фугаска. Я могу просто пойти к нему сейчас. Потому что он не ходит. Он вообще не ходит сейчас. Пытаться фугаской его утопить. Антиутопку возьму. С чем, не знаю. Ну, просто фугаска, да? Может, получится, выносит. А я могу также. же... Бля, что я делаю? Что я, блядь, делаю, пацаны? Я не знаю, короче, хотел фугас, потом что-то передумал, короче, я решил ком. Потом вспомнил то, что этот ком, он не сработает, потому что, ну, он не так долго катится. Он взрывается потом. Что я, блядь, пацаны, делаю? Он еще прикрывает. Окей, у меня переход хода есть, я сейчас фугаску дам. И надеюсь, то, что мне ему не повезет потому что я буду фугаровать на шару. Я, конечно, могу сто как как-то как-то придумать что-то, но пока я не знаю, как просто. Как мне дать стопроцентный вынос? Что это такое? Что это такое, град? Давай себя заморозь, может ты попадешь по себе. Давай по себе. Он попал, но у меня персонаж под антифризм. Так, все, переход хода. Нет, я заберусь наверху сюда туда, Сука, ладно, переход хода. Просто тренировку потратил все. Персонаж тут антиутопкой, не бояться особо нечего. Да, и, в принципе, у него мало хп. Так, надеюсь, я тут утоплю его хотя бы. Давай, пожалуйста. Я тебя умоляю. Понятности. А он не ходит. Да, он же не ходит. Но все равно у него переход насколько какой-то есть там. Да я не думаю, что переход есть так окей мне это уже нравится мне это уже реально нравится чё на шару тоже есть ли зубец у меня нету я не знаю где так но ну, есть ранец антиутопка снова блин, беру зачем я не знаю на, на такого хотя да можно в принципе ранец ранец ранец я точно знаю что у меня есть ранец. я точно знаю что он есть это что это паук ранец вот он так и ч? и ч? и ч можно сделать паразита дать а надеюсь он утопит сейчас. а он демон а он демон блять еще сука а это моя невнимательность да я бы его не вынес так чем бы я бы. Я, конечно, мог прийти на рампе к нему полететь. Дать вынос спокойно. Здесь. Короче, у меня слов нету, пацаны. Сейчас бы проиграть бой из-за бреда еще. Сейчас меня убивает просто, наверное, да? Или что? А, ну, в принципе, не как. О, далее экстренный. Блин, сейчас просто бы прикрыть как-то его. Что делать, пацаны, вообще? У меня ща просто перса утопит 200 хп. И что? Так. Ну короче, ладно, окей. Я кину блок просто. Фу, мне сейчас просто перса утопит 200 хп. А это много. Я буду проигрывать уже. Потому что у меня один этот персонаж. Вот, антиутопка у меня еще нету юза. Блин, сложные бои на колизее. Я вам скажу. Они да, они шаровые, но. Надо уметь пользоваться оружием неправильно. Еще И все продумывать. Ну это ладно, это. Хотя бы он себя. У него крик вс равно. Ну этот персонаж под антилтоп, причем Нет, прыжка двойного у него. Да, этот, он не ходит, этот крик не ходит, криком мы оставим просто. Просто пойду сейчас к этому, к демону. И что дальше пацаны, вот что дальше делать скажите мне, паука даю. Я не знаю что, а он сейчас короче взрывается, паук, от робота. Этот крик, я не знаю, утонет он не утонет, крик пошел в карту. Сука, блять, бесишь. Он размораживается. У меня фуга есть, у меня фуга есть, я могу дать фугаску снова. Но опять же такая шара, если я сейчас не выживу. Минка была, точно где-то я помню, да, вот она, минка у меня. даю фугаску не дай бог он сейчас выживет пацаны вот, блин вот, естественно он выживет. он сейчас ходит да да он сейчас ходит два раза повезло чуваку что тут говорить еще ну хотя бы этого персонажа я могу не пробовать уже он сейчас сам и ой блять. не хочу проигрывать этот бой Вообще не хочу проигрывать еще прикрывается да, дом. антиутопка ладно это минус хп я бы на хп уже убить еще там э, ну это ладно это такой себе урон он сейчас ходит да ладно заюзаю хотя бы что-то этот шел э, топится да утопится точно не знаю что я делаю Просто так открыл. Так, окей. Значит, персонаж под антиутопкой не бояться особо нечего. Этим персоном можно крысить. Вот. Этим персоном можно крысить. Жалко, у него нет никакой ни ни регенерации. А, есть регенерация, артефакт регенет. Артефакт 4 хп дает. Хоть что-то, хоть. Хоть что-то, пацаны. Хотя бы артефакт Хоть как-то он тащит этот артефакт. Сейчас помогает реально, пацаны. 4 хп регенет. И ч? Артиллерия. Ха, ха лох, лох, лох. А попался таки, да? Сука, много снял. Да хуя снял, пацаны. Да снял просто мне. Ну что можно тебе предложить, братан. Вынос какой-то, а вынос у него нельзя думать, потому что. Потому что что? Потому что, блядь. Антиутопление <плес> Ну и... Нормально, кстати, он упал Хотя, ладно Я его не убил, это плохо, пацаны Он пошел в карту Он пошел ко мне, да пофигу Хочу без траты без хода... хочу вот, Я не знаю, как без траты хода кстати, блин, если бы без тратохода, я бы сейчас зомбака себе воскресил. Окей, у меня зомбака. Будет потом. Зомбака будет. Зомбак, Зомбак будет. Короче, сейчас. Блин, надо персонас экономить этого. Чтобы он не убил меня никак. Тут стану, короче. Радио матча ста... В принципе, смотрите, ХП равные. Сейчас кто выиграет, я не знаю. Юзает. Uh, у меня приюза -то нету. токсина хотя бы нету. Еще эту хрень дал. О, как все плохо. это хотя бы есть у меня. Нормально, нормально. Братан! Так лохануться. Ай, блядь, сдохли. Ай, блядь, Зазем. Ой, блядь, я так порадовал. Ай, пиздец. Заебись просто. Как можно было так лохануться? Ладно, блин, он лоханулся. А мне как можно было полететь на Зазем? Я, короче, обрадовался. И тут такой, у его. Там Зазем. А ты не уйдешь, не уйдешь оттуда, да? У него есть переходы, там что-нибудь есть? Ой, переходы. Веревки, порты, францы. Экстренный. Есть у него что-нибудь? Блин, угораю просто. Я просто угораю. Он там остался, да? Охуеть, просто охуеть. Ладно, давайте там пока. Сделаем, короче. Yeah. И у меня есть спорт. Ну, точно есть спорт. Просто под него портом. А если не вынесу... Сука. А если не вынесу, пацаны. Потом... Ебать, вынес а, Ну что же, ребят, 2-0. Я не знаю. Так, кто это мы с кем играли? Мы играли вот с ней. Короче. Вот такие, короче. Девушки играют в Warriors, пацаны. Небольшой пиарчик сделал даже. Вот. А, две победы, короче. Вот. Все, на этом, ребят, заканчиваю бой. Этот видос, это не бой, это не бой, ребята. Бои, это на 300. А это так. Фигня. В общем, спасибо за просмотр. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой паблик. Вот. мой паблик ВКонтакте. ссылочка на него в описании под видео. Вот. Подписывайтесь на мой канал. Еще раз. Ставьте лайки. Добавляйтесь ко мне в друзья. На все страницы мои У меня три страницы фейки э, На них я прокачиваю всем до конца До лимита реакцию Абсолютно всем вот. у вас будет Если вы добавитесь ко мне с трех страниц Сразу, то у вас будет плюс три реакции Каждый день вот. Для тех, кто любит Реакцию качать каждый день Добавляйтесь, короче, две реакции Хотя реакция ничего не решает, но все же Она дает шанс первого хода увеличивать если вы играете на 300 на ставках, то может вам пригодится, может не пригодится, я не знаю. Всем пока.